Спаситель ты мой Ты самый лучший мой друг Я все тебе отдаю, даю Сердце, любовь и красу Я все тебе отдаю, даю в сердце любовь и красоту, Песню о ласке своей. В сердце мое ты все Бог спас меня, полюбил, любил, Кровью грехи все обы. Спас меня, полюбил, любил, Кровью грехи все, а ж ты молитву мою, мой утешитель мой Бог, дай силы крест свой нести, нести и не свернуть мне с пути, дай силы крест свой нести. пути